С вами я, Суперан, и сегодня мы будем с вами играть в работу и пиццерии, так и называется. Тут можно выбрать много всяких работ. Я тут уже играл, почему-то взял отпуск. Тут поваров нет, да? Нет, повар есть, только повар не такой хороший, надо помочь ему. Ладно, я теперь пор. У меня такой вот скин. Сразу зарплату нафигачили мне. Ну, изи-пизи. Вот, сам поджог середку. Э, Небналичный. За монеты, которые вы не набрали в прошлой игровой сессии. О, подгончик. Сразу тебе додавали, когда долго в игру. Чё -чё -чё. А, это для дома. Ладно, тут все в свинарниках. Блин, открылась такой не Нужно все увольняйся идеть. Ладно, тут у него пицца недоделанная. Я добавлю вот этого и вот этого. И положу в печку. Блин, тут какая-то новая. Новенькая. От новеньких жди проблем, как сказать. Поэтому надо насторожиться. Да, эта пицца уже считай, готова. Это уже сейчас. Нафига тут. А, это смотрит, что-то там это глава да? района. Ой, сейчас выглядит. Глава района. Иди лучше сваливается, а мне так кажется, что ты тут не зря. Пусть тут червяки на этой пицце появляются. Вот на это уже дофига червяков. Это уже остыла, она уже. А, ну еще что? Почему дофига пиццу? И вот эту выбрасываю. Да. Вот. Так вот. Блин. Работай. И что ты с этой пиццей? Но она теперь остыла. Давай еще раз. Причем? Ладно там дофига там кассиров много там какие-то бомжи, уже у них 500 это 500 денег не могу блин сейчас опять не помню тут, хотя бы не напал. все прошло блин ч ⁇ не можете вот этот тут лимонад ладно тут вот так вот так Делали эту пиццу. Сегодня мы попробуем все э, виды. Все виды, короче, работы. Больно. Как эта сутка больно. Ладно. Тут у нас готова сырная пицца. Пойдем увольняться. Тут как раз работа закончилась. Сейчас мы будем посовщиками. Посовщик тут есть? меньше всего. Ладно, уже пофига меньше всего. Пойду поработаю кассиром. Мне <связь> надо делать один заказ, чтобы иметь. Приветик, что вы хотите сказать? <связь> давай, давай. Я не хочу <связь> сам покупать. <связь> так, тебе сыр мой. Ну, на, бери. Ты, ты сделал это? Я что, там... не мог, что ли? Этому оплатим. Давайте. Так, покупки, что вы хотите. Так, кажется, я знаю, что хочу. Блин, да тут их плен. Это? знаю, кажется. Вот он. Ну, тут сложновато работать. Чем более вот на вот этот вот продвинутый режим вообще сложно. Тут не хватает. И... Фасовщики все угольные. Как раз то, что хотели. Сейчас опять. Оно постоянно там меняется. В отпуск, кто все пойдут и работать не будет. То еще чего-нибудь. Мы, кстати... Ой, это VIP-бостер. пицца. Блин, она уже... Не видимо, кости, не фиолетовая. Опять деревная. Надо побыстрее е зафасофить. Э, пита! Это что за раз. А, она разноцветная. Не поняла, как ее положить. Я давно в эту игру. Что-то забагалось. Сейчас положим. Отлично. что Нет, как будто начислили. Ладно все пиццы ложим дофига тут коробок надо поставить чтобы пицца уже вся осталась вот так, вот так ладно, отправляем мы сегодня на всех работах успеем поработать как раз получится нормальный В срок время этого видео ладно, положим пиццу отлично! Ну, тут все выполнили. Теперь побудем курьером. Я давайте все эти заказики заберу. Так. И тут дофига машин есть. Кстати, смотри, я прикол. Смотрите, я прикол знаю. Берем. Все, мы теперь на кабриолете. Мы сейчас в этот дом отвезем. В-2. Интересно, какому игроку Повезло быть в этом доме. Так, тут Б. А, вон там Б. По алфавиту. Логично, логично. Вот он Антон что такой. Ювелирный. запаркуемся. О, у него два. <плодисмент> Все, я быстро доехала. Кстати, сейчас нам... Дадут зарплату. Потому я, потому что везде проботала и дофига денег получила. Так садимся в нашу маркетине. Куракан разномато. Так, и давайте отрязм Б. Опа. Да. У меня вот эти вот человечки там. Какое-то удвоенное время. И чё будет? Вот он этот богач. Это чё такой? Быстрый, что ли? Давай, забирай. Подожди секунду. Где вторая половина? вот она вторая. Половина. И тут как раз B остальные заказы. Б 1 Тут нифига он жрет, наверное, от всех заказов. Тут еще курьер. Слышишь, еще Слышь, тебе еще пиццу прислали. Я не заказывал пиццу. В смысле ты не заказывал? Б-1, фикс. Слышишь ты? Отличная работа, ты быстро доехал. А я тебя разбудил. Это вот что за слова были. Наверное, я там как-то не так нажал. Или потолкнул. Мы даже возьмем сегодня... Вот. пока, короче, на всех работах не поработаем. О, кстати, я как раз этот дом, у меня дни, такой большой. я сам себе. Видите, вот он я. Спасибо. До свидания. Ну и хлопка всем, всем. Сейчас мы поработаем, кем мы еще не работали, поваром, кассиром, все работали. Остался постановщик. И тут, не.. И тут рядом есть экран для постановщиков работы. Так. Вот сюда. Заезжаем. Это очень сложная работа, поэтому давайте я отвезу заказы А потом уже пойду куда-нибудь. Ладно, понажимаем на кнопочки всякие. И дофига получим вот этих вот штук. Ладно, теперь вот эти вот надо подарочки ложить сюда. Кстати, эти подарочки нужны для поваров Это из чего пиццу делать? Вот красный томатный соус, вот это сыр, вот белые коробки там какие, там другого цвета вот такие у нас. Это у нас тесто вот это, это что? Это паперони. Ну и вот это тут сыра дофига, видимо, его не хватает. Все-все заложил. Главное, тут не так много коробок. Нифига себе. Ты что там? А в смысле читер какой-то? Ч он жнется? Мне приходится тут убираться, а? Ты че? Слышишь? Не Видите, какая-то усердная работа. Новенькие, какие новенькие, слушай. Вот это вот сюда, он сам умеет играть, я раньше не умела. Я вообще сразу... Так, да, кстати, сразу мне подписывало, что это плотная работа. И вот сейчас мы на этой медленной «Жигулике» с дофига коробками надо будет доехать до ресторана этого, для пиццерии, как там сказать. Пиццерия постоянно. Хорошо, что я сюда сразу ехала. Вот тут вот сделаем дрифтик. Хорошо. Я вот этот вот баг заметил. Они сразу уже понял, как это. Я однажды очень много этим работала. Вот посмотрите. Тут уже набираются пассики. У нас они нормальные, поэтому поставим тут. Ружик мы поработали. Так, если бы я мог. Я сейчас бы отпуск взял. О, мне зарплату пришла, явно лечила. Давайте возьмем отпуск, там чуть-чуть.. Там можно вечеринку устроить. Это хорошее. Погнали. Могут с вами париться. Ездить на день. Тысячу километров еще дня. А ладно, вот сюда. Едем. Так, и мы там какая-то вечеринка открывается. Вот надо, чтобы взять отпуск, зайти в дом. Все, вы взяли вот. Посмотрите, какой у меня скин. Скин менеджера, кстати, денежки такие, ч ⁇ какие-то непонятные. Ладно, закрываем дверь, и там куда-то можно лучше Смотрите. А, это там в одном месте. Открыть. Ну ладно. Это там рядом, где парковка. Вот это вот место. Сюда. Видишь? Парк. Телепорт на вечеринку. Тут загрузочка происходит. Лаузинг. Вау. И тут мы на какой-то вечеринке. Что-то тут вечеринка богачей. Не понял. Ч за какие-то баллы тут? Не пойму. А, нет, нет. Нифига. Или это специально просто, чтобы улучшать дом? Ну, дом я могу улучшить, как да. я. От... Не понял. Меня от дома оторвали. Чё за фигня? Тут машины есть? Я не пойму. Можно обратно вернуть? Покинуть остров вечеринки. А, вон он... Там, наверное, не в доме сидеть. А это там пушить. Нифига тут какие-то... Да, есть. А, это, наверное, кто-то такой-то дом пропачал. Нет. А, нет, это все-таки пропачка. И... Вот меня сразу вот это вот, занять. Нифига! И это его дом? Я на свой посмотрел, какие-то лайки, ставлю сейчас, палка двери. Нифига себе хорома! Это вот этот вот, который там на первом месте стоит, баблак. Ну хорома у него нормальная. Yeah,